Всем привет! Я все еще сеплю <свят> не могу говорить много, но не могу и удержаться. Кратенько. Кристина Агилера, Азуна, Санто. Обратите внимание, что формат этого клипа старый, хотя сам клип молодой, новый. Я не знаю, почему тут случайного вряд ли. <свят> вряд ли случайность. Луна. Луна. Очень много лунных клипов. Содержание этого клипа я предугадала. Там шла девушка где-то в красной черной гамме. У нее была бутылка воды. Она разбила бутылку воды. Я предсказала, что она с кем-то порвала отношения. С кем-то мокрым. Связанным с водой. И вот он, этого парня. Этого парня иногда показывают выныривающим из ванной. Иногда это стаканы воды, иногда это мытье рук. Вот он здесь просто мокрый парень, опять-таки руки мокрые. И она к нему подходит, и она с ним прощается. Не знаю кому как, мне похоже на то, что там наверху какие-то рокировки, какие-то союзники рвут отношения, какие-то их пересматривают. Или показалось, называется. Вот она с ним прощается. Она сюда пришла, и она с ним прощается. Люди, одетые в зеленое. Если это не фантастика, то может быть это расы растений. Их показывают редко, но иногда показывают. Расы разумных растений. Я о них больше нигде не слышала. Про грибы разумные говорят. А вот про расу разумных растений... Не слышала. Сейчас валом очень много лунных клипов, откровенно лунных. И я собиралась сделать подборку, поняла, что мне будет срывать съемку. Я склонна думать, что идут переговоры, связанные с Луной. А если нет, значит показалось. Пишите мысли, ставьте лайк и до новых встреч.